она постоянно совершенствуется и дополняется новыми полезными функциями. В результате чего появляются новые обновления, позволяющие улучшить интерфейс, ускорить работу системы и тому подобное. Вместе с этим возникают и ошибки, которые приходится исправлять. В этом видео мы детально рассмотрим такую системную ошибку Windows 10 и как ее исправить. Такая ошибка зачастую встречается при обновлении Windows 10 и 8 а также при установке или исправлении Windows 7, нередко и при обновлении семерки или восьмерки до десятки, еще может встречаться и при установке приложений, Возможны и другие варианты, но крайне редко. Данная ошибка указывает на сбой в системе, который мог случиться в процессе следующих действий: при установке новой операционной системы, восстановлении системы из-за неправильно установленной даты и времени, или сбоя выполнения мастера диагностики. Так что прежде чем приступить к следующим действиям, рекомендую проверить правильность установленной даты и времени в соответствующих настройках, параметры, время, язык, дата и время. Если данные не соответствуют вашему региону, необходимо установить конкретное значение. А если дело не в этом, давайте рассмотрим другие способы решения при обновлении и установке операционной системы с помощью утилиты Microsoft. Fixing Tool Самым простым способом исправления такой ошибки в Windows 10 является использование стандартной утилиты от Microsoft. По умолчанию она встроена в операционную систему. Если же она отсутствует, скачать ее можно с сайта Microsoft. Ссылка будет в описании. Чтобы запустить программу, откройте Параметры, Обновление безопасность. В открывшемся окне выбираем Устранение паланов, после чего Откроется список всех возможных действий. Здесь выбираем Центр обновления Windows запустить средство устранения поломок, после чего запустится сканирование системы на проверку наличия проблем и новых обновлений. По его завершении нажмите применить это исправление. После выполнения проверки Центр обновления Windows исправит найденные проблемы. В этом окне вы сможете увидеть найденные проблемы и статус их исправления. После сканирования системы и исправления ошибок перезагружаем компьютер и проверяем работу системы на наличие ошибки. Еще появление этой ошибки может быть связано с отключением службы обновления Windows. Для ее активации жмем правой кнопкой мыши по меню Пуск и выбираем Выполнить. Вводим команду Service SMSC и жмем ОК или же в поиске просто ищем службы, после чего открывается список служб. Нам необходимо найти следующее. Центр обновления Windows, фоновая интеллектуальная служба передачи и журнал событий Windows. Проверяем их состояние. Данный параметр должен иметь статус ⁇ Выполняется ⁇ для всех выбранных служб. Если одна из служб подключена, жмем по ней правой кнопкой мыши и выбираем свойства. В появившемся окне нажимаем ⁇ Запустить ⁇ Устанавливаем автоматический тип запуска и жмем применить. Перезапускаем компьютер и ждем пока установятся все обновления. После этого ошибка вас больше не потревожит. Если же центр обновления Windows и остальные службы были запущены, необходимо провести очистку установленных обновлений и удалить временные файлы на вашем компьютере. Для этого останавливаем службу центра обновления Windows, нажав на «Остановить», открываем папку которая находится по такому пути и удаляем все ее содержимое. Снова открываем окно выполнить и здесь пишем CleanMGR, а затем ok после чего вам будет предложено выбрать диск. Нужно выбрать системный, тот на котором установлена операционная система, после появится окно очистка диска, здесь выбираем очистить системные файлы, и жмем ОК. Затем отмечаем очистка обновления Windows. И снова ОК. Ждем окончания очистки. После выполненных действий нужно снова запустить службу Центра обновления Windows. А затем проверяем, исправлена ли ошибка. Если ошибка появилась недавно, воспользуйтесь восстановлением системы. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Если вы столкнулись с данной ошибкой при обновлении Windows 7 и 8 до Windows 10, можно попробовать устранить ее с помощью правки регистра. Для этого в окне «Выполнить» пишем RecEdit. Здесь переходим по пути HK Local Machine, software microsoft windows current version windows update os upgrade Сам раздел тоже может отсутствовать. Создайте его при необходимости. Здесь создаем параметр divor 32 с такими именем и присваиваем ему значение единицу, а затем перезагружаем систему. После ошибка должна исчезнуть, следующее что нужно сделать это проверить не включен ли прокси сервер. Для этого открываем панель управления, свойства браузера Переходим во вкладку Подключение и здесь жмем Настройка сети. Все отметки обычно должны быть сняты, включая автоматическое определение параметров. Также существует ситуация, когда ошибка с таким кодом появляется при установке операционной системы Windows. В этом случае необходимо запустить установщик без подключения к интернету или перезаписать образ устанавливаемой системы на флешку или диск. О том как это сделать у нас на канале есть отдельное видео. Для начинающих пользователей перед установкой операционной системы рекомендую посмотреть видео о дисках с MBR и GPT структурой, чтобы в процессе инсталляции не возникло лишних вопросов. На официальном сайте Microsoft есть страница с инструкциями для устранения неполадок. Здесь же можно скачать диагностический файлик, который все сделает за вас. Просто скачиваете, запускаете и ждете завершения. После завершения рекомендую перезагрузиться и снова повторить попытку обновления. Надеюсь, что приведенные выше способы помогли вам справиться с этой ошибкой и на долгое время забыть о ней. А если она вдруг снова появится, то вы же знаете как решить такую проблему. А на этом все, надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.